Друзья, всем привет, с вами на связи Олег Факеев. бегуны двочники выходят на беговую тропу, и тема сегодняшней пробежки – фасилитация. Я думал, что это не приличное слово, но Руслан сказал, что это… Приличное слово. Приличное слово. А что такое? Групповое, что там? Облегчение принятия групповых решений. Вот. Два человека Надо... – это, это группа, и он сегодня сфасилицировал и облегчил нам принять решение о зимней пробежке, на улице минус 8. чуть не пусть. Мне кажется, больше. Он километров. Я такой думаю, ну, Руслан силен. Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится. Ну что, двигаться пора, да? Давай. Да, мы побежали. Оказывается, пока мы бежали в самом начале и так, типа, согревались, я Руслану, Руслану рассказывал, как я провожу совещание. Он хитрудочку забросил. Говорит, а как ты говорит, совещание там проводишь, все такое? Я ему рассказал, а он мне говорит: а вот ты-ты-ты-ты-ты есть фасилитация. В результате чего я понял, что это вообще не бегунская тема. <правда> <правда> <правда> <правда> <правда> да. Но мне было интересно ее послушать. Так что, друзья, если вам интересно, что же такое фасилитация, вы там в комментах где-то напишите. Мы потом потрезамы, или, <правда> или слегка выпившие. Специально обсудим тему фасилитации, но ключевой фактор – это когда в группе людям помогают принять правильное да? ну, решение, да? как Решение. Решение, решение. Да. да, оно может быть и неправильное, но помогает принять. Но то, которое они приняли. Но то, которое они вот сами, да, и обогатели друг друга своими знаниями, нюансами, то есть такое вот очень-очень хорошее решение. Как-то, в общем, коллективное. даже коллективно, коллективное. коллективное. Да, и руководитель, роль руководителя, фасилитация какая. Руководитель... Дирижер, да, такой, правильный. Можно назвать дирижером, но скорее, правильно назвать заказчиком. Заказчиком. Руководителю нужно решение. И нужно решение, которое будет поддержано всеми группами ...людьми, да, которые будут считать это решение своим. Они спущены сверху. А, вот это вот. Это важный момент, кстати говоря. Реализация это довольно важно, потому что чужие решения. Вот я поддерживаю, это я поддерживаю. Это я четко знаю, что во всех проектах, если начинаешь наслаждать какое-то решение, то потом большое сопротивление группы. Ну блин, мы с собой опять не обегим, мы ушли в эту тему. Извини. Что делать? Ладно. Короче, ну, в общем, пальцы мерзнут. Поэтому. Вот мы добежали до оранжерея, как настоящие бегуны, мы обязательно фоткаемся. Там где виды. Потому что как же без этого. Как же без этого? Иначе никто не поверит, что ты был на пробежке. Привет, Ой. привет. Выкишая очень любит виды вот И дальше вот бежим. Светло, хорошо. Ну, в общем, мы уже согрелись. Тут два километра мы пробежали. Незаметно с половиной. Да, сначала было как будто вообще обувь просто дын-дынс по асфальту, как колобашка замерзшая. Но сейчас вроде мы уже бежим тихонечко, в том смысле, что разогрелась, размялась резина, и... Сюда? Да, туда. Вот, и мы, мы уже в ботаническом фаду. Сейчас его так закруглим, и, собственно говоря, все уже хочется в тепло. И я, честно говоря, думаю, как же Матфокс добежать, если такая погода будет? Это что-то такое... А -а -а. Руслан, спасибо! вытянул меня на пробежку спасибо что согласился со мной пробежать и <свят> согласился встать да? <свят> и не проспал да? <свят> и ответил вообще это вот здорово вот когда есть с кем пробежаться я все время бегал один так одинокий волк Ну, на волка не похож как не знаю как кто я бегал Дорогий, как заяц бегал как зайчик Блин-блин, один один бегал все вот а есть какая-то прелесть когда ты бежишь не один вот и поэтому, если у вас нет возможности с кем-то бегать, ходите на парк раны. Да. да, там тоже очень классно кайфово, кстати говоря. Мама вот. познакомитесь с ты, с кем можно бегать, не только на парк... Да, кстати говоря, да, вот он дел говорит. Вдруг кто-то там будет, то с вами будет держит. Вот да. у нас очередная. А какие шикарные у Руслана. Реснички просто обалденные. Ему надо <с снять селфи. Интересно, у меня такие же или нет? Нет, нет ты дышишь мало? Я мало дышу. Как я мало дышу? Ну, вообще, такой вид смешной. У меня, кажется, такой смешной вид. Но это просто холодно. Я уже подтягиваю все, что можно. На голову, солнышко встает. Солнышко. Вообще, все классно. Классно пробежаться, так здорово. Так бы я проспал бы дома, читал бы пузу, пил кофе с утра, читал свежей свежие газеты, смотрел бы новости. А сейчас я приду домой буду заряжен и энергичен. Да. Мне, мне очень нравится вот это место в ботаническом саду. Здесь такой пруд. Сейчас мы на него выйдем. Вот этот пруд. И этот пруд заменит тем, что здесь весной квакают лягушки. Они такие песни поют вообще а офигенские. Но, видимо, это в тот период, когда у них размножение там или икру мечут. Вот. Сейчас, конечно, они все где-то спят там под толстым слоем льда. Мы перешли на шаг, ну, Руслан, у тебя там что, мышца какая-то, да? Ну, да? Да, мышца. Ну, потому что он мало бегает. Ну, знаете, я восхищенным. он мало бегает, но зараза не сдается и зовет меня на пробежке. А я много бегаю, никого на пробежки не зову, да мало того, что еще и сам не бегаю, когда надо бежать. Вот. Руслан, вон солнце. Я тобой... Восхищен, ты молодец. Спасибо, и я думал. А еще он мне по работе много чего рассказывал, но я просто заслушался и не включил камеру, и думаю, что это не для бега, конечно. Но он молодец, ворочает. У него было совещание, 500 человек или 800, я забыл. 80. А, 80. А, все, 80 человек были на совещании, а участвует в работе 800, да? 500, 500, да. Да, человек. И вот нужно было всех сорганизовать и сфасилицировать -си правильные Мол. решения. Да, это очень интересно. Мне, это, мне интересно самому слушать по работе, потому что я сталкиваюсь с совещанием, с принятием решения, но, конечно, не в таких больших рабочих группах. Поэтому монстры, монстры. Мы скрипим по снежку. Это зима. Да, то, что наш видео... Да, как мы бежим, да. Это такой звук, я по нему поскучился. Звук скрипящего снега. А у меня такая история есть. Будучи ребенком, я задал кому-то вопрос, а почему снежинки хрустят? Ну и детям, наверное, одноклассникам, друзьям. А может, родителям. И такое сделал предположение, что они хрустят, потому что они ломаются. И, как оказалось, это потом верно. Что, действительно, Снежинки это микрокристаллы льда, они ломаются, но каждый из них ломается почти бы шумно, а когда ты такой массой давишь, то производится сильный звук. Я думаю, что это так и есть правда.